Сегодня мы будем говорить про простое направление движения. В начале изучения китайского языка в основном так случается, что все глаголы, которые мы изучаем, состоят всего лишь из одного иероглифа. Но потом постепенно мы замечаем, что иероглифы два глагола, да, например, объединяются и тем самым образуют более полный, по значению более точный э, глагол. Так вот, как это происходит? Сегодня поговорим именно про простое направление движения. Итак, у нас есть с вами основные глаголы движения, их всего семь. Давайте их перечислим. Тен входить, Чу выходить, Шанг uh, подниматься, Ся спускаться, Го проходить, Си подниматься по вертикали. Эти все глаголы можно объединить с глаголами направления, глаголом Лай и глаголом Чу. Я недаром двигаю руками лай в направлении к себе, чу в направлении от себя, потому что лай переводится как приходить, то есть это движение к говорящему. Чу это движение туда, то есть от говорящего. Или если я куда-то направляюсь, то я, например, говорю, что вот я еду в Китай, потому что я сейчас там не, нахожу, не нахожусь. Мой друг находится сейчас, например, в китае и он говорит что я приехала к нему в Китай, да то есть он в китае и констатирует факт что я приехала он скажет а не лайла. Нилайла. ЛАЙ ты приехала туда, где я нахожусь, а мой друг сейчас находится в Китае. Так вот, получается, что у нас с вами берут глаголы и объединяются. Сейчас посмотрим на конкретных примерах, что получается. ДИН, это входить, ЛАЙ, это движение сюда. Получается, дин ЛАЙ, то есть войти сюда, где я нахожусь. Например, я сейчас нахожусь в комнате, и кто-то ко мне зайдет. Я скажу, что он дин ЛАЙ вошел по направлению ко мне. Если я иду с другом, например, по улице и говорю, не зайти ли нам в то кафе, не выпить ли нам чашечку кофе, я предложу своему другу, давай зайдем туда, да, потому что мы сейчас находимся снаружи. Например, я жду своего друга около метро. И э, он выходит ко мне наружу. Да? Мы будем использовать глагол чу, потому что он выходит. А он выходит по направлению ко мне, поэтому я буду использовать модификатор лае чу лай". И когда он выйдет, я вас тоже на воскликну: А, не чу лае, не чу Давайте рассмотрим следующие примеры. Итак, например, с глаголом «хуэй» – «возвращаться». Мы с вами можем возвращаться сюда, можем возвращаться туда, где нас сейчас с вами нет. Например, вы говорите, что сейчас уже очень поздно, вам нужно возвращаться домой. Вы говорите «Стен бутаула, я хуэйчу». «Стен бутаула, вуэйяу хуэйчу». Время не ранее, мне пора возвращаться не надо возвращаться например вы хотите сказать что он вернулся он наконец-то вернулся вы скажете пахуй лайла пахуй лайла потому что он вернулся сюда к вам если вы хотите сказать что он вернулся туда да просто вы знаете эту информацию вы скажете что пахуй чила Получается, в китайском языке эти лай и чу очень сильно передают именно знание о том, где находится сейчас говорящий, да, вот это вот именно передвижение в пространстве, все можно почувствовать с помощью этих лай и чу. В русском языке у нас с вами есть однокоренные слова, у которых меняются приставки. В китайском языке мы словно бусинки, да, набираем вот эти вот две морфемы вместе, которые начинают давать полное значение. Не забывайте об этом. Итак, продолжим разбирать примеры. Например, вы хотите подозвать к себе человека, да, сказать подойди, пожалуйста. Вы можете ему сказать: тинго лай, Чин, го, лай, пожалуйста, подойди. Ко это проходить, переходить, преодолевать какое-то расстояние. Тинго лай, пожалуйста, подойди. Но не все глаголы могут соединяться с лай и с qü. Например, глагол чьи, подниматься, да, вставать именно по вертикали, он используется только с лай, с qü, он не используется. Например, вы все знаете глагол вставать, просыпаться, там именно ти, как вставать, да, вставать получается с кровати. Это глагольная объектная конструкция. Но также вы можете разбудить друга, да, который, например, проспал, да, у него уже звонит будильник, вы ему говорите, не ти лай ба, не ти лай ба, вставай, вставай, ти лай ба, поднимайся. Да? Но обратите внимание, когда вы говорите поднимайся по лестнице, вы ждете друга, например, наверху на лестнице, а он находится внизу, вы ему скажете с помощью глагола шанг, не шанг лай ба. Не шанлай, ба вода Не шанлай, Поднимайся, я тебя жду. Если вы стоите с другом наверху и говорите ему, сейчас мы будем спускаться вниз, да, Вы скажете, ну все, спускаемся. Воменся чуйба, Потому что вы делаете движение вместе, ся вниз и туда, да? Вы направляетесь туда. Итак. Глаголы с направлением движения – это очень большая и обширная тема. И в ней самое главное помнить, что вы можете двигаться именно в какое-то место. И куда же ставить это место? Место у нас с вами попадает сюда между двумя частями глагола. То есть у нас с вами было, например, «хуэй лай» – «возвращаться». «Хуэй» – глагол движения, «лай» – глагол направления, так да, что вы двигаетесь сюда. Место нужно будет поставить именно между ними. И вы скажете «хуэй тя лай», «хуэй тя лай» – «возвращаться домой». Или, например, «момент идти, хуэй чунгуо лайла». 我们已经回中国来了. Мы уже вернулись в Китай. Значит, я это говорю, находясь в Китае. Или, например, вы с одногруппниками стоите в коридоре, и ваш преподаватель уже зашел в аудиторию. Тогда вы скажете, Мы лауши идинг день и тин тин чула. Наш учитель уже вошел туда, в аудиторию. Мы находимся в коридоре и говорим про то, что он сделал движение туда. Он Тин-Тяуше вошел в аудиторию.